Именно 12 век и стал временем, когда государства появились. И вот эта вся территория бывшей Киевской Руси к моменту прихода монголов, она государственна уже по уровню развития. Следовательно, последующие 250 лет стали бы периодом, когда наличие этих... 14 государств привело бы к новому скачку в ускорении внутренних процессов. И произошло бы главное, без чего наша страна страдала, страдает и будет страдать. У нас бы вовремя, то есть во время нужное нашему развитию, как европейцев, Возник бы институт, который у нас возник на 700 лет позднее, ну, на 600 лет позднее, чем в Европе. Институт, оказавший воздействие на развитие западной и южной части Европы, такое влияние, которое неосознанно нами по-настоящему до сего дня. И этот институт называется университет. Это ни в коем образом не имеет никакого отношения к вопросу о том, талантлив или неталантлив значит, там, славянский род или тем более русский народ талантлив. У нас и без университета, благодаря этой огромной талантливости, мы как раз вовремя на рубеже, самом рубеже 14 начало начала 15 века, имеем своего великого художника. По таланту у нас подверствующегося к Леонардо да Винчи, Андрея Рублева. Но только там вот таких товарищей уже сотни водятся. А у нас, к сожалению, несколько человек. То есть мы говорим о том, что нам безумно нужен университет, вот на рубеже 13-14 веков, чтобы у нас началось продуктивное воспроизводство образованных людей. С новой духовностью, с новым более широким кругозором. Вот чего нас лишило монгольское нашествие. Вот почему мы таковы? Каковы мы есть. А мы все время пытаемся вот выпрыгнуть из этого и сказать: Да нет, нет нет. Я стройный атлетически сложенный блондин с голубыми глазами. Мать честная, я же утром бреюсь, я же вижу живот, плешь, и совершенно другого цвета глаза. Нет, мы будем утверждать, что мы вот такие. Мы ничем не хуже. Надо не биться за то, что мы ничем не хуже, а из особенности делать добродетельный успех. История России